Здравствуйте! Все. Всем хай! На этом наша компетенция все. Если мы не сидим вместе, это значит, что мы снимаем Эдвент-календарь. Это единственная причина, чтобы встречаться. Не виделись целый год, а вот наконец-то мы собрались. Наконец-то встретились, да. А потому, что больше нет. Зачем еще встречаться, если да, мы да, не да. Сегодня мы смотрим на новую дискуссию. А на помню, вот я просто забыла. Марина. Кровавая Маня. Она попытка. Короче, смотри. В прошлом году мы с тобой открывали косметику детскую. Это тоже детская косметика, но другая. Это Похоже нас... на Эльвичку. Да, надеюсь, что будет круто. Пахнет, по-моему, уже косметикой. Она пахнет, знаешь, даже не дешмайской косметикой, а старой косметикой. Ну, типа, может быть, когда... Когда полежала. Да, в... да, да, да, да. Из СССР. Ну, возможно, что она с тех времен. С вас, ребята, лайки, с вас подписочки. А мы начинаем открывать. Ты да. готова? Да. Ну что, женщина, давай. Первый номер. Опять в традиции я открываю. Ну, ты же гость. Ну ладно, спасибо большое. Раз ты гость, ты открываешь. первое. Итак, ребят, первый номер детской косметики. И он вот здесь. Что это здесь? Ой, ну там что-то аж какая-то подложечка есть. О о, о, о, О, ух ты. Ого. По-моему, нифига не детская косметика. Это че? Ничего себе. Ну, качество, конечно, такое я бы не стала наносить на детские незащищенные губы. Но она буквально красная. Смотрите. А вот вам с моего канала с взрослой косметикой. И с этого с детской косметикой. Но детская косметика, правда, меня пугает. Здесь буквально написано ничего не состава, никакой маркировки ни хрена нету. Но она детская. Для взрослой девочки. Хотя написано 0-3. Я, кстати, не понимаю, почему люди до сих пор покупают детскую косметику для детей, когда она буквально выглядит очень опасно и очень плохо. Но я бы не стала доверять. Я бы не стала. Цифра 2. Вот такая вот маленькая в уголочке. Посмотрим, что тут у нас есть. Санта-паус. Ну что ж, А, о, ты видела? Тут пишут. Who delivers Christmas presents to pets"? Кто доставляет рождественские подарки для животных? Санта-паус какой-то. Это первый а, это типа, а, перевод с английского, не, это вот эти вот штучки, которые на лапках, как они называются, животных, типа, а -а -а -а -а. когда вот э, они следы остаются, это, короче на лапках, ну, грубо говоря, а вот эти вот штуки, да. Ну, не поняла, почему они, <свят> ладно, следующий вопрос. А, так это загадка, а тут внизу разгадка. А, how do you scare a snowman? как тебе напугать снеговика? Ну, очевидно, а растопить его солнцем, огнем. Тут написано... Тут нет ответа. Ничего не нет. Ну Тоже ладно. Не но у нас есть кольцо. Кстати, кольцо очень милое такое. Прям. Снежинка, снежинка. Да слушай, оно в упаковке мне кажется гораздо вкуснее. Сейчас красивая. смотрю на камеру, оно прям прикольное. Оно очень красивое, смотри. Не, не, красиво, ладно. Чей. Давай третий номер ищи. Night. Ой, там большое. большое. Так, ну прежде... Что, набор кистей? Там Ой, набор кистей кристей, А, выпали. Короче, здесь была палетка теней. И случайно выпали кисти. Очень странный выбор тени для ребенка. Такая-то Эльза, ага. Анна. Ага, и два шрека. Да. Эльза Анна, и два шрека. Хорошо! Ладно. Она красивая, такая зимняя. Ну, они даже пигментированы. Ярко. Да прикольно. Сейчас, подождите, смочь. Очень ярко. Ну, ладно, не, не то что прям супер ярко, но оно есть. Как бы, да, получше пигментации, чем у многих других палеток. Вот я недавно проверяла косметику или Бобби Брайун. там пигментация была примерно как здесь. Ну, а еще выпали кисточки с номера 18, 15 и 17. Три кисточки вот такие вот. Красивые, кстати. Подборки кистей очень странные, ими Но... ты не нанесешь эти тени. Да, ими можно, знаешь, я их, наверное, для грима возьму. Угу. Угу. Кстати, грим нормально будет наноситься. Угу. Как Абсолютно. первая кисть для ребенка вполне себе опыт Полноценная кисть. А еще мне нравится то, что здесь типа соблюдена цветовая гамма. Кстати, да, она все голубой. и, и типа нежное. Да, прикольно. Не, мне очень нравится вот именно сама палетка. Знаешь, мне хочется убрать вот эту вот херь оттуда и прям вот ну, палетка а палетку класс. оставить. Она очень да. красивая. Палетка прям класс. Ладно, 4. о, о. о Вот это уже серьезно Это кисть. Все, а, ну это тоже нормальная кисть. Нормальная кисть. И тоже в этой в гамме. У меня в одном календаре Revolution буквально такая же кисть, так, как то кто-то революция, это детский календарь из Китая. Смешно. Что написано? Про эльфу, какие эльфы любят музыку. Нет, написано Пресли музыку. А все время здесь вообще такое Элфиспрес Мне кажется, Elfis Elfis нет. буквально, кажется, да, поколение не знаю. Она когда на вот эту вот косметику не знает, что такое Элвис. Да. Шестой. Ой, что это? Что это? Платье? Что? Что это? Я не понимаю. Пакетик. Косметичка, короче, О, типа. О какая! Это сумка. Это сумка для детей. Это очень мило. На самом деле, я прям вижу пятилетнюю девочку, которая такая так с этой сумкой. Штендра. Я пойду на утренник в свой детский сад сумочка. Мне мама дала сумку. А мне мама подарила тени. Это вообще мои тени, потому что они были мои сумки сумка. Ладно, у меня есть колечко. Ну, это круто. Вообще, очень круто. Давай. <смех> Седьмой номер. <О, смех> Охренеть. Смотрите, какая баночка красивая. Банка балдеж. Банка просто топ. Вот такая банка просто. Банка охреналка. Это бальзам или это как как-то что это тени, что ты думаешь? Нет, это точно тени, это бальзам для губ, но очень дурацкий. Он выглядит красиво, но... да. А, нет, он, кстати, знаешь, синий. Он синий цей дурацкий. Он синеватый. А, вот, а, то есть... понюхай. Угу. Вот в этом проблема, О -о -о. да. Он как-то леб... прям резиновый жены. У ребенка будут, короче, во-первых, синие губы, У -у -у. Но, а во-вторых, он будет вонять. Возможно, не перманентно окрас-то синий после использования вот этого чего-то некого токсичного. Но банка такая крутая, я Барка бы честно. Очень я бы выплавила тут вот эту хрень и что-нибудь туда новое залила, потому что банка, очень клевая Очень красивая, она как кристалле. Классно! И в стиле опять же, опять же в голубом стиле. Давай, цифра восемь. Что там? Клау на ногтей У нас там такие были с тобой. Вот лаки стопроц были, я это помню точно. Ой, они такие. Это которые, помнишь, вода смываются, которые... Да, это которые на... У, Ксюша. я что-то как-то вообще не рассчитывала, что она в принципе покрасить. Ребята, ну, нормально. Посмотрите, очень пожалуйста. Стильно. Да, очень стильный, просто супер ноготь. Мой маникюр стал еще лучше, чем он был до этого. Ну знаете, рубрика проверка салонов красоты все-таки. Детская косметика Затащила просто. Ну да. Ну он блестит. Слушай, нереально. Но все-таки, смотри, блестит, блестит. Цель свою выполнил. Выполнил. Легко его было носить. Абсолютно. Все. Что еще нужно? Для детской подойдет стильная сумочка. Женоттель. Значит, я открываю цифру 9. Он спасибо, тип, прикинь. Ну, он что такое, да. Опа! Опа, что это такое? Плохо то, что оно откуда-то вылетело, и мы теперь не узнаем откуда. А теперь мы знаем, что педикюр. Да, педикюрный набор у нас есть хорошо. Тоже голубой, кстати. А у меня под цифрой вот этой были Рульона. румяшки. М -м -м. Кстати, вот такого цвета румяшки у нас с тобой были в прошлом -м -м. календаре. Тоже. Я помню. Помню. Да. Прям вот... Упаковка. Упаковка, Упаковка Старочка, смотрите, на тенях есть. Снежиночка. Снежинка еще к ним дали вот такую вот кисть румяшечковую. Ну да, они, если вот с кисти наносить, конечно, ни о чем, но ребенок будет очень рад, честно. Я, конечно, поняла, почему для детей делают непигментированную косметику, чтобы они оставались такими же детьми. Чтобы, типа, они думали, что вот я крашусь к факту, они не снились ну, шилдерами. Помнишь, мы в том, году делали да. макияж детской косметики? Да. Там у нас буквально получились макияжские шилдеры. А что там? Открывай. Девять? Одиннадцать, наверное. Девять. А, девять, да. Девять, ладно. А, вы мы открыли девять. Десять. А, десять. Угу. Да, извините. Ничего. Извините. Перепутали. Перезиняем. Ой, что это? Спонж. Фу. Спонж. Он противный. Фу, нет. Этим спонжем я бы не рекомендовала пользоваться никому. Ни ребенку, ни взрослому, никому. Я бы даже, когда честно, не дала это да. Но, опять же, голубой, да. как и все остальное здесь. Одиннадцатый номер. Угу. Я под Слушай, красиво. Ну, не очень красиво, но, но... лак красивый. Мне Р... реально нравится лак. Ну, он такой, с клеем, короче, такой, типа, не... Топова, на да. основе да. того, что ты, не знаю, Ты его просто лаком. потом отмоешь водой обычной, и все. 12... А вот отсюда, в двенадцатом номере, выпала наша... Это для пятикьюров, маленьких школьниц. Давай 13-й открывай. Буду думать, что у меня кастет. Опасная женщина. Опять голубая. Да, помада голубая. Ну вот на самом деле, конечно, голубая помада херовый выбор для ребенка, особенно если только это не Керрари. запахи, я не понимаю. Зачем они делают такие ублюдские запахи? Ну вот это я не могу понять. Вот хоть убейте. Аж бомбит. Это 14 км, да, получается? Uh -huh. Что-то большое сухо. И ты как раз дотыкал. Скорее всего, кисть какая-то. Ой, это для бровей. Oh. Это кисть для бровей. Ну ладно. Ну, эта штука в целом она бесполезная, конечно. Ну, но ребенок да, ну, будет да. прикольно. Теперь типа, я как Мама! У тебя голубая на губах. Да, все убрала. Ну, вот. Так, 15 номер где? М -м -м. Не люблю вот это вот искать. Вот вот. Я считаю, что адвент-календари удобно делать, когда они тут просто по очереди вот так вот типа. Да. А не вот это вот, когда ты выишешь, где там 15, где там 16. Ну, номер. Знаешь, концептуально, если ты каждый день реально открываешь адвент-календарь, то тебе интересно, то, что ты растягиваешь удовольствие. Знаешь, да. конечно, как мы, такой, а надо открыть. О, не очень. Цвета, ты посмотри. Вызывает у меня много вопросов, если честно. Это помада фиолетовая. И она реально фиолетовая. Охренеть, это просто, это вот, это мне под сегодняшний фиолетовый си. Жуть. Ну, в целом, неплохо. Я прям для детского календаря прям хорошо. Давай, что, дальше? Я бы обострелилась в если бы мне такой детский календарь выдали. Ну, да. 14 надо было. Ну, будет все. У-у-у! Богатство! Богатство! Вот, это очень красиво. Богатство! Слушай, ну он, он нормальный. Он отличный. Отличный детский браслет. Типа, не, реально прикольно. Буду ходить теперь. Ходи. 18-й открыт, а? 19-й. 19 вот. Ой, О, вау, вау, вау, вау, Теперь розовый. Ну, кстати, голубом мне понравилась больше упаковка, чем розовая. Согласна, голубая интереснее выглядит, чем розовая. Ну, да, розовая как-то сюда не вяжется как будто бы. И сам по себе какой розовый дурацкий. То есть голубой, М -м. он прям вот он реально голубой, голубой он как кристалл. А розовый, ну, что-то немножко. Ну, опять же пахнет говной говня mm -hmm. что я сю ой ой это босы это босы какая прелесть спасибо посвящаются да в бусисты спасибо спасибо слушай прикольно вот не иронично но это же сейчас в тренде прикольно выглядят носи так вот шестой сумочка очень идет Слушай, кажется, мы нашли хороший данный календарь. Я пошла Ади. искать папика. Ага, ты да, найдешь? Я уверена, меня любой захочет взять в дочки. О, боже. Да, да. А, Че, 20-й был, 21-й? Угу. тоже 21-й был? Вот он, вот он. А, Извините, боковой. Ой, это розовая помада. Да, у нас была красная, а это розовая. Заметила, кстати, да. косяк у них? Да. У них слишком вот да. эта штука высунутая, и да. они оставляют... Свои помарки, пятна вот они. Да. Здесь прям вообще половина помады сочесалась. Это неприятно. Но и цвет такой дурацкий, что даже хорошо, что я стало меньше. 22! Что там? Ой, лак! Голубой. голубой теперь. У нас прям три лака уже. Серебристый, голубой и фиолетовый. Ну, мне, кстати, серебристый больше всего понравился. Мне тоже серебряный нравится больше всего, но это прикольно. Но голубой зато красиво смотрится да. в дизайне прям. Мне вообще нравятся вещи голубого цвета. Они такие яркие обычно, mm -hmm. прям прикольно выглядят. 23 номер. Пилка для ногтей, ну как же без пилки? Ну да, без пилки. Без пилки невозможно. же никак нельзя. нельзя. Должна быть, в, у каждой уважаемой себя женщины должна быть пилка. Наша задача наша женская доля. С Сидит пил. такая трехлетка, которую подарили тетвенные. Такая. Значит, такая на серьезный просто. Как меня достала эта жизнь. Эти двухлетки ничего не понимают. О, да! Розовый! Теперь розовый. Ну, будет темно, там не было прикольной вещи в номере 24. А Thinking это последний был? Да. О -о -о, ну, вот это немножко обидно. Типа, ну, конечно, очень uh... хорошо отдали, но хотелось бы чего-то прям вот классного. Кстати, если честно, если бы палетка была в бы 24 номер, было бы прям супер. Все классно, я считаю, нам. Ну, мы бы да да да да да да да да да Мне прям нравится, прям так смотрится красиво. Да, мне тоже нравится. Да, но в целом мне понравился этот дверь, он хороший. И в нем очень много всякой годной детской, не детская, да, или да, ребенку должно вообще зайти? Да. Пишите, я, в секунду, как у вас кстати. Один слышит, как в календаре вот шутки, шутки, но это реально только вот... Ну да, да? Твои, твои тут даже не сравнятся, которые мы видим. канале <свят> смотрели твои <свят> полные калпы по сравнению с этим. Здесь реально обилие всего, и все разное. <свят> да. Здесь из повторов только лаки, и помады. вот эти помады. Да. Все остальное, это все разное. Да, вот повтор. я не понимаю, реально в чем да. проблема в русских календарях, вот в которые ну, да, да, мы, мы брали. Да. Ласть тоже кисти те же. Там какие-то еще прикольные штуки. Это ж прикольнее гораздо, чем, блин, хрен. Чем вот это? Если вы не знаете, что это, смотрите другое ее видео. Вот это тоже было в календаре, ребят. Вот это вот, да. Календарики, календарики. В общем, пока, Пошли.